Всем привет, с вами Макс Репьев и мы в SansaCellar занимаемся курортной недвижимостью в Сочи, Дубае и вот теперь еще и на Средиземном побережье в Турции. Сегодня я нахожусь в Мерсине и хочу вам немножечко про него рассказать. И начну я, наверное, с самого главного, что Мерсин это большой, теплый, прям мегаполис, на юге Турции, на берегу Средиземного моря, и он еще и недорогой, если покупать здесь недвижку. Однокомнатные квартиры в комплексах с бассейном, хамамой, сауной и крутой территорией начинаются от 60 тысяч долларов, это примерно 4 миллиона рублей. Двухкомнатные начинаются от 70 тысяч долларов, это примерно 4 705. И это сильно дешевле, чем курортная Анталия, Алания или даже Краснодар или тоже Новороссийск. Но при этом здесь также тепло. Сейчас конец декабря, на улице Плюс +20. 2 градуса рядом средиземное море и это большой город где есть работа образование и досуг население Мерсина кстати больше чем Анталия и тут живет два с половиной миллиона человек и это прям большой современный мегаполис высотками хорошей инфраструктурой со всеми брендами для шопинга отелями и автодилерами ну а так как это большой мегаполис то и тут с образованием также нет проблем школы садики университеты так что все здесь это есть и вообще основное назначение Мерсина – это вообще не курорт. Мерсин – это большой рабочий город у моря, где есть промышленность, порт, конечно же, очень хорошо себя чувствует коммерция, потому что люди здесь зарабатывают, и при этом есть еще и пляжи. Я бы сказал, что это, знаете, как Краснодар вместе с Ростовом склеили вот так вот вместе, поставили на море, да еще и на Средиземное, и получилось бы прям вообще неплохо, согласитесь. Так вот тут это есть. Мерси на самом деле не сильно распиарен на русскоязычную аудиторию по сравнению с Анталией. И именно поэтому недвижка тут стоит сильно дешевле, чем в курортной Турции. То есть тоже той же Анталии квартиры 1 плюс 1 стоят 180-200 тысяч долларов, а тут они стоят 60-70 то есть это в три раза дешевле, хотя ничем не хуже, а, на мой взгляд, даже в некоторых моментах и лучше. Так вот, почему в Мерсине так недорого? Да все потому, что здесь живут и работают местные. И это не русские европейцы, и у них совсем другие доходы, и они не готовы покупать себе однушечку за 200 тысяч. Это для русских и для Европы это небольшие деньги. Ну, конечно, не для всех, а для турков это ни хрена себе как много. Поэтому цена в Мерсине невысокая. А еще в Мерсине пока еще нет международного аэропорта, и просто европейцам и россиянам сюда достаточно сложно добираться с пересадками. Но вы сами понимаете, что когда будет международный аэропорт, ленивые европейцы и наши с вами собратья будут летать сюда прямыми рейсами, то тогда дешевая недвижка быстро закончится и цены начнут расти. Потому что пляжи есть, море есть, на улице тепло, платить много не надо. Так что рынок для заработка, мне кажется, интересный. И где-то в некоторых проектах 40-50% можно заработать. А вот аэропорт, кстати, обещаю достроить в следующем году. Так что я думаю, что... Недвижка с дешевыми ценами с прилавках быстро уйдет. Если говорить про сейчас, то недвижка растет примерно на 10-20% в год. То есть как и должна. И это честные инвестиции. Ну а как вы уже поняли, то есть предпосылки к тому, чтобы она отскочила прямо в космос. стала дороже, и вы можете на этой самой ракете прокатиться, если проинвестируете в Мерсин. Ну, сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Ну ладно, вообще, что делать в Мерсине с точки зрения работы? Я честно сильно сомневаюсь, что если вы приедете сюда на ПМЖ, то будете работать в какой-нибудь турецкой компании и общаться с турками. Я думаю, что можно пойти работать в недвижку и работать на русский рынок, так как он на сегодняшний день качает. Если вы моряк, то можете пойти в порт. В остальном нужно знать турецкий язык, ибо на английском, и уж тем более на русском, здесь не разговаривают. Да и вообще в Турции, если вы хотите поработать в какой-то компании, то вам нужно знать турецкий язык, и просто без него вас не возьмут. Поэтому место, на мой взгляд, подойдет удаленщикам, ребятам из IT, графическим дизайнерам, разработчикам игр, каким-то криптонам, СММщикам, аналитикам и пенсионерам. Ведь если ты там где-то гребешь деньги лопатой, то здесь ты себя будешь чувствовать вообще прям в шоколаде, потому что все здесь стоит сильно дешевле. Продукты стоят дешевле примерно в три раза, и они сильно качественнее. Вообще, помимо переезда в Мерсин, я оцениваю этот рынок больше как инвестиционный. Чтобы купить здесь что-то в расстрочку, потому что расстрочки здесь на 2 года, нужно внести 50% и дальше расплачиваться, а потом это все продать. Когда достроят аэропорт, цена пойдет вверх, и благо спрос сейчас на это все растет, и с появлением аэропорта станет еще больше. А цена входа сейчас копеечная, а еще и с учетом расстрочек. Если покупаешь, например, какую-нибудь квартиру там, за 4,5 миллиона, то через год она уже будет стоить 5 четыреста 900 тысяч дохода. И все это еще и в долларах. А доллар, как вы знаете, на сегодняшний день растет. То есть получается двойной рост и в недвижке, и в долларах. А если проинвестировать правильно, вот по дубайской схеме, в рассрочку то можно не из четырех с половиной получить 900, а двух с половиной, потому что здесь есть расстройки, нужно внести всего 50%. И так уже сильно интереснее, но вас с такими инвестициями нужно быть аккуратнее. А главное, что точки роста этой цены понятны младенцу. Русские и украинцы, казахи сюда едут, потому что здесь дешево. Аэропорт строят, и международное сообщение будет. Сам по себе город развивается, да он и так-то неплохо выглядит. Вот просто посмотрите назад. И создаются новые рабочие места. Но и, на мой взгляд, для диверсификации, и чтобы не хранить деньги в одной корзине, он очень даже подходит. Недорого, и, как говорится, почему бы не попробовать. Народ из страны уезжает, с долларом непонятно, что происходит, а тут есть такая возможность. Да и курс еще к тому же на сегодняшний день позволяет, и он прям ну, не сильно-то дорогой. Ладно, с инвестициями закончили, также хочется затронуть тему эстетики. По мне, вот честно, Мерсин более эстетичный, чем Анталия. Мне он нравится за то, что здесь широкие улицы, большая набережная, ночная иллюминация, подсвеченные магазины, а вот в Анталии такого нет. В Алании тоже. И в отличие от того же Стамбула, здесь прям простор. И вот мне это прям реально заходит, и плюс еще и эстетичный этот простор. Здесь, кстати, много магазинов и молов, и представлено абсолютно все. Помимо молов, есть еще специализированные магазины со всякой мебелью. То есть не нужно ничего заказывать. Ты просто приходишь и покупаешь. И также есть еще все автодилеры. Так что, если вы приезжаете сюда и у вас тут, грубо говоря, машина ломается, ваша, то ее тут без проблем починят. Хочется еще добавить про людей. Вот выходные я ходил по вот этой набережной, и здесь было их сильно больше и люди сидят и смотрят на закат, играют с детьми, пьют кофе и создается впечатление, что они прям реально любят свой город. Очень много людей знаете с походными вот этими раскладными стульями, вот оккупируют эту лужайку, сидят и кайфуют с видом на море. Очень круто смотрится. Ну и про Мерсин еще очень много говорят слухов. А, типа здесь граница с Сирией, очень много сирийцев и чего? Вы, как бы знаете, тоже здесь не турки, точно так же, как и сирийцы сюда приехали, поэтому не нужно их бояться. Кто-то еще говорит, что рядом строят атомную станцию. Ну, как бы, да, ее строят, но атомная станция – это дешевая энергия, и если за ней следить, то она абсолютно безвредна. В общем, на мой взгляд, плюсов больше, чем минусов. И Мерсин это хорошее перспективное место для покупки недвижки как для себя и для переезда, так и для инвестиций на перепродажу. Ну а наша команда Sunset Sellers теперь тут представлена, так что welcome, господа, буду рад обращениям и помощи в покупке тут недвижки для вас. Ссылки у нас указаны внизу в описании к этому ролику. Вам я желаю всех благ, хорошего настроения, приятного вида из ваших окон, Средиземного моря вам в дом, удачи и пока.